Самых вопросов да, регулярно, да, про этого, уфолога Боу спрашивают, да, вот, много раз прослушал, опять очередные ролики я посмотрел. Ну, все было бы хорошо, понимаете, все было бы хорошо. Вот было бы хорошо, если удалось бы выйти на общение, да, вот. Единственное, что поменять эту терминологию хотя бы для начала, чтобы можно было начать общение определенно. А так, если вот это вот, его понятие вот это о космосе, вот, как для абсолютного большинства народа, населения, вот это прибито, да? А, мы даже еще священодействие не зачитали. Ну, ладно, поехали и так. Вот, так вот, значит, вот понимаете, людям прибили понятие космос. А на самом деле абсолютно большинство не понимает. Я это воспринимаю как, если это заменить нормальным русским словом, пространство. Опа, и оно совсем по-другому. И если не подразумевать кос, про космос, как его транслируют в школе, по телевидению и прочее вот эта мототень да что есть какие-то планетки которые где-то там летают да вот и галактики и прочее да а если это представлять 99 как пространство процентов пустого пространства что они ну все да говорят. и теперь ты же видишь они же все равно жопу свою защищают что ну это мы не видим а вот там вот на самом деле 10 там или 5% процентов вот это что можно пощупать а остальное это не пустота это темная материя энергия ну, ну, ну, вот, то есть это все равно ж... да притягивали за уши все это дело, еще при жизни Левашова, как это говорилось, да, вычисляли они, вычисляли, блин, не получается ни хрена. Ну, а я об этом-то, я еще в детстве об этом читал, да, не получается. И вот они вычислили что-то там, то ли 90%, процентов то ли это самой темной материи. А вот уже после смерти Левашова, вот это последние данные, с помощью этого адронного э, заколлайдера там, или еще какого-нибудь этого самого какой-то охрена тени вычисляют они вычисляют блин все равно не сходится ну не сходится все равно то что они придумали вот эту dark matter да ну вот, не получается все равно по энергиям не сходится и они теперь начинают говорить, что еще существует, кроме темной материи, еще темная энергия такая Бала существует. Баланс, баланс, кредит да. с теми там. Вот, вот подбивают, подбивают, блин, проворовались, не получается. И вот они теперь придумают, что теперь 90 там, или 99% это темные энергии. Вот. Вот, ну все ж, пытаются нас же зачмырить ну, полностью. Да, да? Вот, все это дело, да, затрамбовать. И вот это они теперь говорят. Теперь еще темная материя такие существует, да? О, энергии теперь существует. И вот тогда баланс, типа, у них сходится. Вот. Понимаете? О, вот такие вот пироги. Так, к чему я это говорил? К чему я говорил, говорил. Ну, Начинались с этого самого. Про космос, про этих что космос придумал. А, ну да, да, да. да. А, праву Фоло а, Вот <смех> опять <смех> еще лишь. раньше. Да. Вот, э, благодарю, Миша, благодарю. Вот, вот хорошо, что ты в этом в потоке, четко это самое, да. Вот четко это все дело отслеживаешь. Блин, э, я бесконечно рад, потому что у меня вылетает все это дело, если я начинаю растекаться да. Вот. Так вот, значит, все было бы хорошо, если бы если бы ему вот это вот понятие расширить, так сказать, углубить, а еще лучше сделать, чтобы это было многомерное. Что существует не космос, а существует на самом деле пространство. И пространство не так, как у него по официальной версии. У него все равно по официальной версии, к сожалению. Вот как уважаемого Левашова, которого он тоже уважает, этот уфолог Бова. Ну, я не знаю, скорее всего, он просто Вова какой-то, да. Вот, не суть важно он же не говорит, и сам только робот за него читает, никогда себя не показывает, борется с этими пришельцами. Вот, такие вот пироги. Вот если ему вот это пояснить и договориться, да, чтобы он спокойно это воспринял, существует не космос, а пространство. Вот. Для него там планеты какие-то летают. да. Вот ему э, сказать бы, допустим, таким образом, что это не планеты, а это планы бытия. И тогда, в принципе, вот эту терминологию, можно было бы с ним начать общаться. вот. И потихонечку добавить, что не в трехмерном пространстве мы находимся, а более многомерном. Более многомерном. Вот. И тогда, может быть, и это самое. Может быть, и можно было с ним общаться. Так, в принципе, у него много очень здравого. Вот. Только пояснить опять же ему, что то, что он называет пришельцами, там, серыми, там, э, полосатыми, не суть важно. Это на самом деле энергоинформационные, ну, скажем так, паразиты, да, вот как говорил Левашов. Если бы он к Левашову хотя бы прислушался, вот, что это паразиты энергоинформационные. Они бывают в телах или бестелесные. Ну, в просторечие, вот, я их называю бесы, демоны. Вот. Это не суть важно. Ну, главное, чтобы вот этот дурдом, от которого меня тошнит, что это пришельцы какие-то. Ну, какие нахрен пришельцы, если все находится здесь и сейчас, в вот этом самом пространстве. Вот. Только оно не трехмерное и не плоское. Оно очень многомерное. Вот. Оно там разбито, разделено на всякие фазы, частотные сдвиги и все такое прочее. Да, не с числа этому, да. Вот. Вот этот космос, который рисуют с летающими шариками такими, вот, холодными или там раскаленными, это настолько упрощенная эта версия, вот и вот тогда да. можно было бы на этой теме и с ним пожалуй, более мелкая по сравнению с да ну это детский сад это примитив просто такой вот потому что если начать это за это дело щупать получается а как это так вот вот этому Вове, Вове, да, вот ему вот это пояснить. А как это так? Вот инопланетные эти пришельцы, вот они раз и появляются тут же мгновенно. Раз и опять появляются. Варп перемещение. Да, вот, вот варпы какие-то они используют. Ну, кротовые норы или какие-то еще половые дырки какие-то, блин, чтобы мгновенно. А вот когда понять вот это вот, да, что это многомерное пространство, и проявляться в любом моменте времени, это только ну, зависит от целеполагания и есть ли для этого инструмент и энергия, вот такие вот пироги вот тогда все это можно было объяснить и можно было показать, вот, потому что к сожалению этого уфолога и будут бить до того, пока он не поймет вот, потому что бьют на самом деле бесы, рогами и копытами, а он все думает, что это серые там пришельцы и прочие пришелепцы и упадают вот, его бодают козлы. Вот, такие вот пироги. Вот, ну... Позвольте, напомню кое-что про вот этих, вот этих бесов-демонов, как они появляются, исчезают. А для этого посмотрите вот ролики на YouTube, как выглядят проекции четырехмерных объектов в трехмерном пространстве. Вот там они вот так вот перемещаются, а в нашем пространстве кажется, что они как будто опа из ниоткуда проявились. Они на самом деле просто проходят через, другую, ну, через другое измерение просто. Проходит, и мы еще ну, ну, про вот пространства. Ну, для образности понимания просто. Да, Миш, благодарим. Да. да, прекрасно. Очень здорово, что ты вот это понимаешь. Очень здорово. Но, к сожалению, небольшое количество народа населения понимают вот эти все эти вещи. да Вот даже. Кто там из этих продвинутых а, тюняев даже вот даже тюняев э, вот он к сожалению не понимает многомерности пространства не понимает хотя вроде бы книги писал там всевозможные да все равно этого не понимает а на самом деле это ж на пальцах можно объяснить да вот вот благодарим миша да вот, вот такие вот пироги И тогда можно было разговаривать почему вот допустим сегодня ролик выложил вот это да про так сказать вскрытие вот этого овера да вот этого секты этой, да, вот, вот такие пироги. Очень рад, что я наконец-то увидел, услышал от кого-то, что они понимают все это дело. Вот. Я помню, как я очень здорово обрадовался, когда я в свое время понял преступность деятельности некой такой Надежды Петровны Токаревой. Вот. И через несколько лет, после того, как я это понял, осознал, и пытался давно еще в этих самых в скайпах с давнишними теми, кто был в группе, присутствовал тогда, да, пытался объяснить им, пояснить все это дело, да, но, к сожалению, некоторым неуспешно. И вот через некоторое время я узнал, через пару лет, я узнал, что нашлись здравые, которые это дело все разобрали, вот, и попытались достучаться до тех, которые были в рабстве, так сказать, в этой... Ну, у этих, короче, существ, которые их по дощиков энергии, да, поработили. А вот. это же Виктор же от этой самой группы. Да, Виктор, да, да, да от... Чернявский, к сожалению, из той группы, они тащились О, от этого. От Петров. Вот. И вот я очень рад, что это еще когда пару лет назад же, да, мы пытались же общаться с Марией, да, и вот выяснилось, что на самом деле. Личности весьма и весьма темные. Вот я наконец очень рад, что нашлись какие-то персонажи, которые конкретно, четко вот рассказали о вот этой деятельности, к чему это ведет, что они такие, да и все такое прочее. Вот, очень хорошо. Вот, потому что мне не заниматься вот такой вот мототенью, допустим, как... Э вот эти катковы там Артемы всякие, начинают копаться у кого-то в грябном белье, белье и что-то там попытаться доказывать, Тролливали, срач какую-то устраивать, по мелочи какую-то эту самую хренотень. Вот, сегодня в очередной раз свежий ролик попытался посмотреть этого каткова. Елы палы, блин, охренеть можно. Оказывается, он послушал генерала Петрова. У него есть понятия об этих самых... Э Типа личности Да, типа да. этих самых да, строя, строя психики вот. И тем не менее, опять пару минут поговорил На эту тему и опять понеслась Обыкновенная деятельность Связанная с бабками, с этими Политическими дрязами, э, С этими высказываниями, с этими пугалками Ну Любых то, что палат. самое интересное сейчас Ну да, политика, то, что хайпуется То, что, блин Политика и Ну все, собственно, можно на этом Закончить, политика и грязь Невозможно. вот такие вот пироги ладно так, двигаемся вот поэтому опять же я никого не ругаю вот я показываю правду вот какая бы она ни была вот потому что те которые желают <клышлять> услышать правду желают действительно продвинуться вот и чтобы их не сплющило вот дело в том что вот что такое грех это погрешность Погрешность от движения прямого движения к свету, к правде и справедливости. Максимально прямого. Естественно, мы двигаемся в многомерном пространстве, поэтому я просто называю прямо, ну, потому что вот мы, для нас вот привычно это, да, что самое такое краткое, короткое направление, самое прямое, самое здравое, это вот прямое. Вот, а на самом деле, конечно, вот как мы говорим этот термин, да, свитие так называемое. Вот, то есть определенная есть частота, вот, по которой мы, ну, опять же, отходить от стремнины. Нельзя далеко, иначе унесет куда-то, наклонит и придавит, так сказать, грузом жизненных обстоятельств. Сегодня как раз про это слово же говорили, на стреме быть. Да, все время. Интересно, видите, вот опять же подтверждает то, что нету ни одного языка, даже русский язык. Даже русский язык, в нем, к сожалению, очень много лакун, очень много подтасовок, очень много вырезанных. Вот. вот попробуйте э, подумать, вот как мы сегодня подумали, на эту тему, да, стремнина есть, да, стремя, там, на кобылу, да, садится какой-то наездник, стремена. Вот. Э, потом что э, на это, на стреме, ну, э, да, ну там. там это бы самое. Стоят. Ну, на что самом деле есть? это быть в этом. В русле Божьего Следу. Да. По ну, По-простому -про реки, потому что стремень, стремина, режень, стремнина. Стрежень, стремнина. Вот. Вот. А понимаете, что это самое? Насколько вот эти всевозможные синонимы, Стремление. которые превращаются в какие-то вообще антонимы. Вот. Это как раз и говорит о том, что мы далеки от вот этого всего э, ну, изначально и более, да, изначально и более образных да, по, понятий. Пополновесного, такого многоверного. Михаил Маленькова, образное общение, телепатия, картинка звука, вкуса, запахами. Вот. Ну что, попутно еще пару оплеух этому самому, ресурсу суродения. Вот. Это вообще просто пипец какой-то, что начинает там твориться, да. Чуть-чуть вот. они не порезали эти ролики, да, и выясняется, каких у них, какие у них там срачи, тёрки, как тёрки. они пытаются заткнуть нескольких здравых. Вот. Я там услышал по голосу, как минимум трое там очень здравых, да, витязей присутствует, которые пытаются все-таки автором этого, ну, Опять же, автором. Кто автором является, это, это оставим, вопрос. так сказать, за этим самым, да? За рамками нашего повествования. Ну, а те, которые, так сказать, ведущие вот этих всех этих самых представлений, вот пытаются все-таки донести, довести вот эту ведическую трактовку такую, ну, которую, ну, допустим, Патер Ди там подавал, или там Алексей Васильевич, не, не суть важно, Главное ведическое, вот это живое. И как там вот этот ведущий этого ресурса, как резко обрезает, затыкает и все такое прочее. Это что... мы поговорим с вами с выключенной камерой. Вот, там этих это... роликов, блин, год вещают, 15 этих книжек, читайте Что там книжки. утаивать? Что еще, блин, резать, блин? Вот и получается, эфиром. что как только бояться какой-то правды, справедливости, надо обязательно вот это все, это за кадром. Не, правду нельзя. А куда ж мы тогда двинемся, блин, если опять начинать все устаивать, а? Угу. Ну куда ж еще, блин, это самое? Ой, блин, елы-палы. Вот и опять же получается, ну, как я озвучивал, сколько там, месяц или два назад, вот было такое ощущение, оно подтверждается, что у нас опять или предали, или продали, или переложили в каком-то звездном ломбарде, Вот, или опять какой-то пере, передоговор этот заключили в этом звездном храме. Вот, ну, такое вот ощущение, ну, да, к сожалению. Что опять попытка э, старого ежа натянуть на нового ужа, вот. С какими-то изменениями Но в целом все то же самое Чуть-чуть там как-то приукрасили Но все пытаются опять же пропихнуть Старую брехню вот. То, что я высрал Еще, извините за такое выражение Но еще в средних классах школы Ну так скажем вот. А некоторые вещи, которые я тогда Еще читал, до сих пор еще Ну вероятно в запасниках хранятся вот. Пока еще некоторые вещи Которые я вот помню По тем книгам по старым изданиям всевозможным даже журнальным да, вот, допустим антология таинственных случаев была такая рубрика в технике молодежи от некоторые вещи до сих пор не говорят еще вот вероятно хотят ну, как там За... и не смотрим вдруг-то уже блин накопали нет -не -не -не. ну, сомневаюсь рядно да. блохеры блохеры уже. уже бы это самое начали бы давно трендеть ну как-нибудь что-нибудь ляпну из того что помню так, Появилась знакомая, она рассказывает, что слышит голос мамы, которая от нее далеко. Как она разговаривает по телефону с кем-то. Это тут про, по поводу телепатии Миша написал. Да, вот. Вот так вот, если на это настраиваться, как на волну, мы что для этого делаем? Мы для этого дела, бе, дела, дела берем телефон, тыкаем эти самые, созвон. А если это делать... Э -э ну, опять же, на какую-то частоту как-то каким-то усилием сона сонастроиться на частоту этого человека Мы говорили о чем? Ну, телепатия, что а. настроиться на какую-то частоту на этого человека и, собственно, да, общаться как, как по телефону, только без Без посредника вот этих, да, без э, технологических без этих ну, костылей, да. вот мы вводим, что там, логин, пароль или там номер э, в какой-то картотеке. Да? И вот мы раз, вот, вроде бы по телефону и разговариваем. да, А по сути это ж надо э, такое, этот самый, да, вселенский такой, так сказать, этот самый, частоту. А каждый же человек, он на определенных своих частотах, на определенных Нервная, гармониках, он как человек уникален. Да. Вот. У него есть вот это, ну, недаром же, помните же, как нам говорят же, да, в ведической традиции. Вот, у каждого было имя такое общинное вот, и оно менялось с, с, с, с возрастом да, персонажа, с развитием его самосовершенствованием а было некое такое тайное имя да? ну это с, естественно с рождения кто видящие видели, что вот какое предназначение большое, главное предназначение у этой живой воплощенной души вот было такое тайное имя Некоторых, некоторым это помогает такие продвинутые персонажи, да, вот какими именно речения, допустим, проводил уважаемый отец Александр Патерги, Прокачка определенная. Вот, вероятно, некоторые продвинутые эти самые, эти вот, типа вот, допустим, Рахмана Торера, вот они умели это все это делать, вот. А у некоторых, получается, мне все время этот вопрос интересовал, блин, а как они сами-то нареклись. нареклись, да. И вот мне когда-то пришел ответ в общении со своими вышними ипостасями, вот, меня кликнули, я услышал, как вот, э, так сказать, именоваться мне, да, ну кто-то, так сказать, присвоил. Вот такие вот пироги. Так что окличка а это происходит на самом деле. Для тех, которые, конечно, э, конкретно хотят, да, вот, э, чтобы у них был такой никнейм э, вселенский. Астральный. А, ну да, астральный, застральный, вселенский такой, Ой, который... Слышишь, ну... вот эти э, энергии мы же говорили, да, частоты какие-то, а такой Вселенский астральный ИНН идентификационный ну да. номер. <с19> да, конечно. У каждого <с20> есть по-любому. Вот. И в зависимости от того, через какую там систему общения это идет. Он по-своему там звучит, цифры какие-то, буквы там. Это не суть важно Оно <с19> по-разному, а суть его едина. Это получается, это, светотканным. Да, конечно, конечно, да, Миша, конечно, однозначно, вот, То, опять же, ну как, светотканный код может быть этот самый, да, может быть этот термин, многие не понимают, вот, но это, это не просто там какой-то лазер, да, который вот выжигает, что-то такое, нет, это именно пучок идет энергии, в которых сразу все это вложено. Вот, сразу вложено там звук, цвет Вот эти все эти самые Вибрации на которых Это просто э, передаточный такой пакет данных Идет Вот как мы сейчас общаемся И вот через эфир идет Через эфирное пространство ну, да. По оптоволокну проходит Ну у нас ограничится чем? Ну картинка есть, да, этот звук Что там еще? Можем что-то еще показать э, Текст А, я, я допомню, а там еще -то -то, шире этот цветотканный код, поэтому там и все помещается вот это сразу, там объем не имеет значения абсолютно. Потому что другая, ну, ось координат опять-таки снова к этой теме. Да. Поэтому оно многомерное, объемное такое получается. Вот, поэтому... Это просто чтобы понятнее шло понимание. Да, Миша, благодарим. Вот, поэтому там вот такой оптоволоконный тоже интернет, только он позволяет передавать э, образы, там и цвет, и запах, и вкус. Вот, и весь этот пакет, так сказать, и прошлое, и будущее одновременно, сразу эта вот загрузка джик, И произошла. Вот, поэтому вот это вот понятие у вот даже у суперпродвинутого, да, вот, как бы ни говорили Андрей Тюняев. Вот он там в 1490 году или 1533 началась эта распечатка, длилась она до, условно говоря до смерти Сталина, а потом это начало дело разрушаться. Вот он никак этого не понимает. Загрузка, оплод и download происходит одновременно. Вот этого он никак не может понять. Вот. поэтому искать там, как Виктор Ив, да, даты. даты, что в 1967 году у него, да, этот самый, да. что вот стартанул этот самый. Это, ну, это бессмысленно. Это просто бессмысленно. Вот. потому что, ну, мир по-другому, он многомерен. Он сразу всем пакетом, просто мы э, из-за своей тупости, ограниченности, да, абсолютное большинство народа населения, даже супер продвинутые, вот мы как бы сидим в кинозале, вот, но мы, блин, э, крутим головой во все стороны, да, там кино это идет, оно уже закончилось, оно уже без конца и начинается опять. А мы время от времени голову поворачиваем к экрану. О, и там какой-то эпизод происходит. И мы, ой, начинаем там жить, все такое прочее, пугаться или радоваться, там, вот такие пироги. Ну, это как вот эта же дискретность, да, что каждая доля есть вот эти секунды, что наш мир пытаются разбить на, ну и получается, на какие-то промежутки, ну если это по времени какие-то промежутки времени равные вот. как, бы, как бы срез каждого мгновения жизни, не, не текущий все время, а все это пытаются раздробить на какие-то куски во времени, а еще кроме этого еще есть такое же понятие, сколько данных загружено вот, вот это еще абсолютно большинство людей, даже продвинутых блокеров да и исследователей не понимают они Почему вот некоторые там что-то понимают, а некоторые не понимают? А потому что у них связь... Э, Меньше, уже. Уже, да. И они просто еще, как на диалаповском модеме, они просто еще не подгрузили этой информацию. Да, кино-то они смотрят. Смотрят кино, а не понимают, потому что кроме картинки надо еще цвет, запах, вкус, пиздюрины, которые они в процессе этой жизни выхватили. Это надо этот самый загрузить, чтобы вот это вот, как говорится, за этим самым, да. Знание это та ноша, которую легко носить на самом деле, как поговорку маменька говорила за этот самый. За спиной не носить Это не тянет Плечи не тянет Ну что-то такое, понимаете Вот такие вот пироги Поэтому вот получается, что вроде как одинаковые тела А по сути получается, что Картинку видим одинаковую Да вот то, что сейчас происходит Условно говоря, 2022 год так называемый А по сути некоторые прогрузили уже все и сидим вот так вот, блин, ну ёлы-палы, ну давай другие будем развлекать. О, точно, давай будем стримы делать, ролики Соседнее там. Соседнее кресло в этот да? самый. да? Ну да, начинаем это в этом э, общем киноконцертном зале. Мы начинаем отдельную свою такую, ну, я не буду называть. <сёк> <сёк> <сёк> Пьеса, постановка. <сёк> Разыгрывать такой маленький такой между собой, потому что <сёк> сидящие вокруг уже тоже одевают, уже блин. А там все одно и то же. И весь этот залой с упоением там как котенок-гав, боится чего-то, или напротив, там, хихикает еще, вот, над этими самыми шутками, которые... А, вы знаете, какая беда? А, меня не радует музыка. Вот сейчас уже, да? Вот настолько уже все многократно, самую лучшую музыку миллионы раз прослушал, вот, все, что было написано. От классических произведений до самых лучших произведений электронной музыки, там, 70-х, 80-х. Вот. Не радуют эти самые кинофильмы. Они примитивные, тупые. Вот. Надо выходить на новый уровень совершенно. Юмор вообще не смешно. Вообще не смешно. Вот такие пироги. Понимаете, вот беда такая это вот, э... вот... Этот кинотеатр, фильм, который там крутится, можно сравнить с вот этой парадигмой, которая никак не поменяется. Вот, никак не поменяется. Во, -во всем. Ну, там, условно говоря, Ниев до сих пор это качают. Что там еще? Ду дуальность, вот это добро, зло, тьма, свет обязательно, они еще бодаются все время, и это вечно будет происходить, вот, вот эти, ну какие такие, основополагающие столпы от вот этих вот даже, говорю, никак эти э БТГ не впустят, э или там какие-то даже электромобили, или на чем-то они там ездят, все, все на нефти, вот войны, концепция этих войн, всем тесно, э как там, ну, вот это много народонаселения, переизбыток, mm. что теснота, перенаселение, перенаселение да, вот эти вот потепления и все такое прочее, вот эти вот бредни, блин. Вот. И это так крутится, эта парадигма, меняется, не меняется, меняется только, ну как, цвет э, пиджаков у э, актеров, даже актеры <laughs> тогда не меняются. Вот. Нового ничего нет. И Основная вот. публика в зале она вроде бы и меняется. Вот. Но в основном она не меняется. А э, как-то она, блин, забывает, что буквально ну несколько да. эпизодов назад э, показывали вас. одну и ту же часть. Одну и ту же. Вот. И мы вот ввиду того, что опыт большой есть, да, мы уже осознали весь этот, так сказать, фильм. Просмотрели от начала до конца, осознали все это дело. И просто неинтересно. Просто неинтересно. Нужно или новый фильм. Вот. Или просто-напросто в этом кинозале открыть mm -hmm. двери и выйти, так сказать, в настоящий этот мир, потому что, ну, без конца ж нельзя, как да, Циолковский потому, да, потому что мы на этом кресле, что свой, свой фильм не сможем сделать, вот, показать. Мы пытаемся, показываем эти вехи на пути создания нового мира, вот, и призываем и зовем за собой здравых чтобы этот мир ос осуществился вот ну потому что если по этой аналогии с этим кинотеатром выйти из кинотеатра это значит не ну я полагаю все-таки что нет это все-таки в большой мир вот как целковский говорил в свое время да земля колыбель человечества но нельзя же вечно жить в колыбели вот вот такое вот мудрейшее высказывание Серьезный сэм 21 век нанотехнология бетон до сих пор вручную по нитке заливают как сто лет тому назад да, вот это же во всем этот примитив. Вот, а мы что-то распечат... показывали на прошлом стриме, да, или перед этим стрим, где в какой там 19 век или 30-е годы, ну ты это же, условно говоря, этот, распечатка этих домов. А, ну да, 3D-принтинг домов в 30-х годах. Ну такие вот пироги, понимаете? Вот, все это вот так вот. А основная масса, как вроде им одно и ту же шутку показывает. Она бесконечно Шут, блин, елы-палы. Мне уже, я уже и плакать хотел, и э, истерически хохотал, и все это дело. Вот. Ну вероятно, нужно разбудить определенный процент э, публики в, этой, в этом зале, чтобы докричаться наконец, вот, повернуться Смени обратно. От... Да, ленту. Э, э, э, рулон пленки этот самый.